За сколько можно купить однокомнатную квартиру в городе Краснодар? Если рассматривать самую дешевую квартиру в городе Краснодар, она будет находиться в прикубанском округе города Краснодар на окраине. И она будет стоить от миллиона 100 тысяч рублей за 34 квадратных метра. Если рассматривать центральный округ города Краснодар и вложиться в строительство, то там можно купить однокомнатную квартиру от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ко мне часто обращаются с вопросом, почему можно купить в городе Краснодар двухкомнатную квартиру. Смотря в каком районе, где эта двухкомнатная квартира, все будет зависеть от того, сколько квадратных метров в этой двухкомнатной квартире и в каком месте города она расположена. Какая это двухкомнатная квартира? Новостройка, либо это вторичное жилье. Вторичное жилье бывает разное, опять же, если построено в 90-х годах, а есть построено в 60-х годах. Есть трехэтажные дома, а есть с деревянными межэтажными перекрытиями, а есть монолитно-кирпичные дома, которые у нас относятся к бизнес-классу и премиум-классу. И в среднем двухкомнатная квартира, небольшая, не маленькая, порядка 50 квадратных метров, стоит где-то порядка 2,5 миллиона с ремонтом. Но опять же к этому относятся абсолютно разные варианты, смотря где эта квартира будет находиться. У меня спрашивает Наталья Максима, какова средняя реальная стоимость трешки, вторичка с хорошим ремонтом, не менее 78 квадратных метров, монолит, не панель, желательно комфорт класс в районе ККБ, в районе улиц Яцкова, героя разведчиков, Восточно-Кругликовская. Если рассматривать не панель и монолит-кирпич комфорт-класса в районе 5 миллионов рублей. Можно ли купить недвижимость в городе Краснодар за материнский капитал? За материнский капитал только за материнский капитал. Невозможно купить недвижимость в городе Краснодар. Материнский капитал возможно использовать в ипотечном кредите как первоначальный взнос. И в банке Сбербанк больше не понадобится денежных средств. А в других банках понадобится не менее 5% от стоимости недвижимости и материнский капитал.